Здравствуйте, дорогие друзья! Еще с момента создания первых RX на три аккумулятора умельцы и энтузиасты встраивали вместо одного аккумулятора флакон для жидкости и тем самым превращали свой девайс в сквонк мод. Сегодня в нашем обзоре речь пойдет о новом моде от компании Wismac – Luxotic DF Box. Приезжает устройство в классической для Wismac черной коробке. На лицевой стороне разместилось изображение мода, логотип компании и название устройства. На противоположной стороне производитель указал лишь комплектацию и информацию о цвете девайса. На двух боковых панелях указаны ссылки на сайт и есть крыльч для проверки на оригинальность. Внутри коробки нас ждет мод, в наши руки попал образец в черном цвете, инструкция, USB кабель и флакон. Пару слов о технических характеристиках. Размеры 42,1 мм на 54,5 мм на 77,2 мм. Вес 190 грамм без аккумуляторов. Питается от двух аккумуляторов типа размера 18650. Мощность изменяется от 1 до 200 Вт. Поддерживаемое сопротивление от 0,05 Ом до 3 Ом. Корпус выполнен из металла и пластика. На лицевой панели разместилась большая кнопка Fire и не менее большой экран. Ниже находится кнопка управления, а в самом низу встроен порт microUSB. Крышка аккумуляторного отсека держится при помощи специальных салазок. Выглядят они очень надежно, так что смело можем сказать, что механизм будет долговечным. Коннекторная площадка рассчитана на атомайзер диаметром не более 24 мм. На задней части разместилось довольно большое отверстие для нажатия на флакон. Флакон можно извлечь двумя способами. Первый через крышку аккумуляторного отсека, но это довольно неудобно и вызывает дискомфорт. Второй способ гораздо проще, для этого нужно снять крышку с отверстием и вынуть флакон. Флакон выполнен из довольно мягкого и приятного на ощупь силикона, объем у этой бутылочки аж 7 мл. Поговорим о функционале. Мод включается при помощи пятикратного нажатия на кнопку Fire. На информативном дисплее сразу можно увидеть выбранный режим, мощность, вольтаж, сопротивление на атомайзере, количество сделанных затяжек и заряд аккумулятора. Троекратным нажатием на кнопку Fire мы попадаем в выбор режима парения. В моде можно выбрать режим термоконтроля на никеле, титане и стали, а еще можно настроить один из трех пресетов. Также можно слегка видоизменить информацию на дисплее. К примеру, поменять счетчик затяжек на таймер затяжки, либо установить измерителем пиража. При одновременном зажатии кнопки Fire и кнопки Минус мод уходит в стелс режим. При одновременном зажатии кнопки плюс и минус блокируются кнопки управления. Для того, чтобы перевернуть экран на 180 градусов, выключите устройство и зажмите кнопки плюс и минус. Накрутим атомайзер и проверим люкзотик в зеле. Из плюсов хотелось бы выделить компактные размеры, довольно корректную работу платы, возможность работы на свободных сопротивлениях и большой объем флакона. Спасибо за просмотр, с вами был Сегрет Нетбай и до встречи на нашем канале. Можно вы уже вернете мне паспорт? Работай!